Всем привет! Сегодня мы с вами находимся в центральной части Авера. Да, здесь самый хороший, самый большой называется нагонек. Он отличается от тем, что он не субергласный. И в принципе это самое центральное, самое удобное место в Авера. Сегодня мы представляем вам 700 квадратных метров. Собаки нас сегодня поддерживают. Пойдем внутрь, я вам все покажу. Итак, на первом этаже здесь находится летняя кухня сразу, с одной стороны и с другой стороны санузел. На самом деле этот дом он очень удобен именно тем, что, во-первых, он правильно в рамках построен, во-вторых, сделано все очень аккуратно, и в-третьих, здесь очень хорошая планировка. В принципе, вы можете с, с этой гостиницей делать все, что вы захотите. Значит, здесь коридор, и направо-налево, направо-налево а, располагаются комнаты. Комнаты все разного размера. Есть двухкомнатные номера, есть четырехкомнатные. 4 местные номера, четырехместные номера. Вот так они расположены, очень удобно, для всех найдется место. Здесь высокие потолки, все работает, все подключено, свет, вода и газ. Здесь половины общего пользования, один на всех, можно по желанию, а, вы хотите, поставить в каждой комнате свой холодильник. Но, в принципе, мы утверждаем, что это не к чему. Так, здесь у нас находится самой давайте посмотрим. Он закрыт. Так, ладно, мы посмотрим его похоже. Теперь поднимаемся на второй этаж. Все этажи в этом доме, в этой гостинице идентичны. Пусть uh -huh. положено одинаково. что мы проходим на второй этаж. Билеты всегда располагаются полными. Здесь отмечаю, что очень хороший, очень удобный дворик. Хоть он и небольшой, но очень-очень красивый. Смотрите, здесь растет у нас что? Мушмула, ели. Ну, в общем-то, все аккуратно. Красивая такая елочка тоже. Да, и очень сделана достойно. Пойдемте дальше. Посмотрим, видим, может на море последнего этажа. Здесь у нас еще абсолютно много самое, только немного по-другому расположен нас узел. Еще раз повторяю, а он здесь, в этой гостинице, один на целый этаж. На этаже у нас находится по 7 комнат, по 7 номеров. Вот. Но этого достаточно для того, чтобы отдыхающие все комфортно себя чувствовали и, так сказать, успевали пользоваться сам массаж. Немножко видно морышка.